Без лишних слов, погнали! Аппарат чем-то напоминает Nokia 8800, но это не так. Экран ровно 2 дюйма, есть Bluetooth, очень хороший динамик и мое любимое, это фонарик. И здесь он не один, а сразу два. Поэтому производитель решил сюда вогнать очень большую батарею, около 5800 МАч. А так о нем больше нечего сказать, кроме, конечно, цены данного девайса. Китайцы за этот телефон требуют 2000 рублей. Производитель позиционирует этот аппарат больше, как bluetooth гарнитуру, но все же это телефон. Еще и защищен от воды и пыли. Батарея здесь же стандартная для девайса данного класса. Разрешение дисплея ничтожно низкое, 64 на 48 пикселей. Также меня обрадовала новость о том, что здесь есть фонарик. Мелочь, а приятно. Цена телефона тоже достаточно приятная, полторы тысячи рублей. Представляли ли вы себе когда-нибудь, как выглядят телефоны, которые вмещают себе 4 сим-карты? И существуют ли такие аппараты вообще? Я и Алиэкспресс это представляем, и вот как они выглядят. Данный телефон сзади чем-то напоминает смартфоны Samsung линейки Galaxy, а именно расположением камеры и фонарика. Пройдемся по характеристикам, аккумулятор здесь на 1800 мАч, дисплей около 3 дюймов, разрешение экрана 240 на 320 пикселей. Этот девайс я бы порекомендовал людям, которые занимаются бизнесом, так как очень часто приходится кому-то звонить, и иногда бывает даже на других операторов. Да и цена достаточно невелика, всего 1600 рублей. Данный аппарат из разряды телефон Powerbank. Несмотря на то, что батарея здесь достаточно Powerbank, но ну, чуть-чуть не дотягивает, всего 2500 мегампер часов но им все равно один раз зарядить iphone можно заинтересовал он меня дизайном динамика затем я уже узнал что у него можно поместить 3 сим карты и одну тф карту до 16 гигабайт дисплей здесь небольшой всего 2,5 спина дюйма камера есть но она не лучшего качества ах да еще есть фонарик купить его можно за 1600 рублей Следующий телефон нашего видео дизайном родом из двухтысячных. Здесь нет ничего лишнего, абсолютно ничего лишнего. Все только самое необходимое. На задней крышке нет ничего удивительного, кроме камеры и небольшой вспышки. До фонарика не дотягивает. Есть также специальная заслонка, которая закрывает клавиатуру. Батарея меня здесь удивила. Полторы тысячи мегампер часов для такого кирпича, это просто отлично. Разрешение дисплея 128 на 160 пикселей. В отличие от телефона 2000, он поддерживает ТФ-карту до 16 гигабайт. Да и купить его можно по смешной цене всего 1200 рублей. Телефон-колонка. ч то где-то я в старых видео об этом говорил. Этот аппарат действительно выглядит как колонка. Даже органы управления, как на музыкальных центрах, перекочевали на торцы телефона. Батарея здесь огроменная, не батарея, а батареище 5800 мАч, поддержка 3 сим-карт, разрешение дисплея 480 на 320 пикселей. Что же нас ждет дальше? Большой экран на 3 дюйма, камера, хоть и хреновая, и фонарик, куда же без него. По габаритам он очень огромный и еле умещается в руке. Как по мне, этот телефон мог бы стать неплохим диктофоном. Китайцы требуют за этот многофункциональный телефон всего три рублей. Не, ну а что вы ожидали услышать? И вот снова телефон колонка только чуть, -чуть поменьше и побюджетней. И снова у нас здесь поддержка трех сим-карт, как сговорились, честное слово. Телефон так же, как и предыдущий, можно использовать как power вот только производитель не хочет писать сколько здесь мегампер часов. А так здесь все то же самое, что и у предыдущего, только в прямоугольной оболочке. Цена ниже своего предыдущего собрата всего на 100 рублей, я же говорю, что дешевле. Тройку лидеров открывает очень необычный телефон с не менее необычным названием ВОВО. Необычный дизайн телефона нашел свою аудиторию, и действительно это уникальный аппарат, по характеристикам напоминает телефон размером с кредитную карту. Вот только цена здесь вообще волшебная, китайцы за него просят 2000 рублей. За красоту надо платить. Серебро достается очередным недосмарт-часам, которые являются телефоном. Батарея здесь на 500 мегаампер часов, поддержка Bluetooth, слот для карты памяти. В принципе, ничего удивительного. Удивительно здесь только цена. 3700 рублей. Золото забирает этот китайский Порше с антенной, которая больше, чем твоя... Ну, ты понял. Ты понял, да? Понял. Телефон меня приятно удивил, и вот в чем: Во-первых, батарея на 9800 мегаампер-часов, антенна для просмотра ТВ, хотя, кто сейчас смотрит телевизор а? э -э, Экран на 3 дюйма и, конечно же, фонарик. Фонарик. Разрешение дисплея 340 на 320 пикселей. А так телефон очень царский, вполне добротно выполнен. Выглядит шикардосно, не зря же здесь разместился логотип Порше. Камера данного девайса 3 мегапикселя. Будем надеяться, что она хорошая. За такое и не грех отдать две рублей. А на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого. Может быть, если я найду, конечно, еще десяток необычных телефонов с Алиэкспресс.